Всем здорова, чуваки! Как ваше настроение? С вами, естественно, как Садимасик, ребят. Сегодня мы играем на гаражике, играем на этой казиношке, поэтому, конечно же, лайкосик влепили под видосик, подписку на канал оформили, и все у нас будет прекрасно, будем приступать. Короче, сегодня решил залить 5000 рублей, а, попробую с этой суммы поднять, ну, наверное, 1050, да, а, если, конечно, все будет хорошо идти. Если же похуже, то, наверное, на 45 остановимся, если все будет прям прекрасно, то, думаю, и до 60 тысяч можно а, будет доходить. Короче, ну что я могу сказать? Игровые автоматы Фортуна. Вот что могу сказать, потому что реально тут очень фартовый автомат Подскажите, типа мне писали, какие реально фартовые автоматики Вот один из них, очень реально фартовый И поэтому мы, ребята, будем сегодня на нем и подниматься Уже X10 есть, кстати, 540 рублей получаем из бонуски И, к сожалению, на этом все Ладно, сойдет 540 рублей Давайте крутить автомат, конечно же, дальше И надеяться только на лучшее По 135 рублей давайте гасить и... Ждать еще одну бонусную игру, ребят. Игровые автоматы Фортуна, сами все видите, просто прекрасно у нас выходит. И я думаю, можно будет увеличивать, опять же, ставку после э, данной ставочки. Да, потому что у нас тут вот уже падает еще x5, x5, да, хорошо, еще x5 отличненько, ребят. Пока мне все просто замечательно. Еще x5, подождите. Даже x10. И все, к сожалению. Ну, ребят, тоже, в принципе, неплохо. 2700 мы получаем. Данной ставки, тем э, не менее Можем, конечно же, увеличивать ее На 225 рублей ставить И надеяться уже только на Лучшее 8000 рублей у нас уже на балансе есть И еще одна бонусная игра, причем Вот это будет поинтереснее, на самом-то деле Сейчас посмотрим, что с нее дропнется Давайте пятый Да ладно, вы что шутите, ну Ах, Ладно Крутим, конечно же, дальше Два ключика по -по -по -по получаем Да и, наверное, сейчас попробуем Через дилера поднять что-то Хорошо, 500 рублей есть Забираем и, конечно же, крутим дальше, ребят, автомат Потому что игровой автомат Фортуна будет просто пока каместь тащить нам все Так, ну 50 рублей плюс бонусная игра Кстати, почти уже мы супер суперключ этот получили Следовательно, можем потихоньку расслабляться так, x1, вот это уже на самом-то деле не очень крутая бонуска. x5, x10 у нас бонусы по ходу выхода. Да? И все. Ну, ребят, тоже, в принципе, неплохо. Касарь, 2300 даже выпадает. И 10000 тысяч на балансе мы уже имеем. Следовательно, можем повышать ставку на 900 рублей, я думаю, или... Нет, давайте, наверное, 450 Боюсь я еще 900 рублей ставить Вот серьезно, давайте 450 рублей поставим И будем уже именно по такой э, схемке долбить Так, суперключ собирается потихоньку И, конечно же, меня это радует Так, ну, еще, наверное, три раза поймать И все будет прекрасно Так один ключик, 500 рублей, тоже, в принципе, неплохо Игровые автоматы от просто пока не стащат Хорошо, 250 рублей, ну, такое себе Давайте крутить автомат дальше Надежде только на лучшее 250, ну, такое себе также. ну, что такое? 1100, хорошо, залет, залет есть, залет есть, игровые автоматы фортуна тащат Давайте, давайте, гараж, ну не подводи, брат, ну не подводи а, Так, ну мужичок, конечно, тут чилит просто прекрасно А мы тем временем получаем 4 замочка, ребята, 4 замочка И плюс, это получается бонусная игра и супер ключ У нас, к сожалению, пока мисс недоступен а, Такое себе дело, если честно, сколько тут выходит? Х4 Так, подожди, Х5, наверное, да? Х8, Х сколько? И все. Хорошо, сойдет и так, в принципе, получили 6800, тоже, в принципе, очень-таки неплохо, можем, э, естественно, ставить уже 900 рублей, потому что или максбет. не, давай 900 рублей, боюсь ставить максбет, если честно, еще вот по 900 подлогну, и уже буду как бы уверен, стоит ли ставить еще бонус, хорошо, хорошо, вот, бонусные игры, конечно же, приятно видеть, э, и почему-то у нас супер ключ вообще никак не э, добивается до конца, и, кстати, тут неплохой профит у нас будет, э, x5, x 10 бляха, муха, я думал, еще что-то будет. Ну, Касар 800 можем ставить, конечно же, уже. Потому что все просто у нас прекрасно. 4 куска сюда-сюда к бате. Смотрим, что дальше. И че, Касар 400, 2000. Ну, хорошо. И еще плюс добиваем немножечко ключ свой. Смотрим, что будет дальше. Так, ну, почти добили. Еще раз замочки словить. И будет актуально. И все, супер ключ у нас есть. Теперь уже точно, ребят. Осталось только словить бонуску и использовать его. Так, вот видите, все, отлично, доступен он нам, а, поехали крутить бонуску и вылавлять, вылавливать ее, конечно, 4 рублей, а, выпадает неплохо, игровые автоматы Фортуна реально пока не хорошо выдают, 30 тысяч рублей у нас, кстати, уже есть, и а, вот мы начинаем уходить в я надеюсь, что не в конкретненький, все, пацаны, тут вылетает просто охренеть, 50 кусков, все, пацаны, будем, конечно же, на этом останавливаться, потому что автомат, наверное, все уже выдал, все, что мог, ребят, в итоге у нас получилось 77 тысяч рублей. Это, конечно же, намного больше, чем я хотел. С вас, несомненно, лайк под видео, ребят, подписка на канал, переходите вниз по ссылке в описании. Используйте мои тактики, схемы и, конечно же, ребят, свою удачу. Всем всего хорошего и самой удачной игры на гараже. Пока-пока.